В этом видео я расскажу, какие тенденции прослеживаются в свете банковских переводов между гражданами. Какие последствия могут быть при переводе с карты на карту. Приведу примеры из своей практики. Мы разберемся, может ли предприниматель получать и переводить средства на обычную пластиковую карту. Чем рискует предприниматель в таком случае? Нужен ли предпринимателю расчетный счет? Это видео будет интересно индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, оказывающим услуги или продающим товар без регистрации ИП. Информация не будет лишней для обычных граждан, не занятых предпринимательской деятельностью. В этом видео самые необходимые советы и распространенные ошибки, которые вам точно не стоит совершать. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Вячеслав Манацков. Я адвокат, заведующий филиалом ДИКИ Ростовской областной коллегии адвокатов имени Барана. И на этом канале мы обсуждаем права и обязанности участников уголовного, гражданского, административного судопроизводства, существующие правовые нормы и юридические тонкости на различных стадиях дела. Поэтому подписывайтесь, жмите лайк и колокольчик, чтобы ничего не пропустить в будущих видео. Банковский счет давно уже перестал быть синонимом состоятельности. На сегодня практически у каждого гражданина имеется как минимум один банковский счет. Бесспорно, это удобно и современно. Не нужно носить с собой наличность. В большинстве случаев банки за электронные расчеты начисляют небольшие проценты. С развитием компьютерной грамотности населения и повсеместным распространением электронных устройств для расчетов достаточно иметь при себе смартфон с подключенным банк-клиентом и доступом в интернет. Не нужно стоять в очередях в кассу банка для совершения какого-либо платежа. Перевод денег стало возможным выполнять из любого удобного места без необходимости сохранения квитанции. Однако не все так радужно. В этом видео не будем затрагивать историю развития банковской сферы и эволюцию денег в современной цивилизации. Это отдельная тема, больше рассказать о которой сможет экономист. Я же с позиции юриста расскажу о существующих минусах переводов с карты на карту, возможных неприятностях и соответствующих правовых последствиях. Безусловно, контроль за гражданами со стороны государства будет расти. В настоящее время в каждом государственном органе существуют свои базы данных. Это базы данных налоговой инспекции, Росреестра, силовых и правоохранительных органов, база данных на сайте госуслуг, банковские данные, кредитные истории граждан, база данных судебных решений и многие другие. Современная тенденция направлена на объединение этих сведений. Неизвестно, как быстро это произойдет, но очевидно, что работа в этом направлении уже ведется. Такой вывод следует из периодически публикуемой информации в средствах массовой информации, выступлений политических и публичных деятелей. Приблизительную картину ближайшего будущего относительно тотального контроля за населением можно увидеть в современных фильмах и публикациях фантастов. Стремление государства все больше контролировать своих граждан свойственно не только Российской Федерации. Эти признаки присущи всей современной цивилизации. И при современном развитии компьютерной техники и технологий такие возможности у государственного аппарата безусловно имеются. Один из признаков отмеченной тенденции в нашей стране – это недавнее назначение на пост председателя правительства Российской Федерации технаря Мишустина. Его трудовой путь начался в 1989 году, после окончания вуза с дипломом инженер-схемотехник. Пресловутые 90-е годы в России связаны не только с разгулом бандитизма и развалом страны. С таким мнением, кстати, можно поспорить. Вопреки навязываемому мнению, при всех имеющихся трудностях, 90-е годы ознаменованы компьютеризацией населения и государственных органов. Работая на различных должностях, в этот и последующие периоды Мишустин фактически занимался развитием информационных технологий. В отличие от иных персонажей отечественной политической сцены, он непосредственно осваивал и развивал информационные технологии. И делал это не только с путем изучения продукции Apple. С биографией Мишустина можно ознакомиться в сети. В свете же озвученной темы интересен период с 2010 по 2020 годы, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу Российской Федерации. Не думаю, что кто-то будет оспаривать то, что Мишустину удалось вывести на новый уровень электронные сервисы налогообложения. Но ну а подсчет утечек и водоемов для них оставлю другим авторам. Современный учет в любом случае повлечет большую прозрачность отношений в государстве и сократит возможности у любителей половить рыбку в мутной воде. Уже сейчас доступные сведения о правах собственности на объекты недвижимости позволяют делать выводы относительно уровня благосостояния отдельных государственных служащих. Оборотной же стороной медали совершенствования учета будут все возрастающие сложности для предпринимателей извлекать неучтенный доход. Поэтому необходимо осознавать возможные последствия от выявления неучтенных доходов. В большинстве случаев от соответствующей ответственности не спасут ни сроки исковой давности, ни сроки привлечения к уголовной ответственности. Пришло время выходить из тени и осуществлять безналичные расчеты в соответствии с законодательством. Согласен, что уровень фактического налогообложения предпринимателей запредельный. Ведь к налогам можно отнести не только подоходный, а также различные сборы. Это платежи в пенсионный фонд, социальное медицинское страхование, различные официальные и неофициальные в том числе сборы. Однако правила игры таковы. Сократить объем налогооблагаемой базы возможно будет лишь применением наличных расчетов. Об издержках такого способа поговорим далее. Но в любом случае не нужно забывать, что на всякого хитреца найдется простоты. Фискальные и государственные органы тоже совершенствуются. Итак, нужен ли индивидуальному предпринимателю расчетный счет? Или достаточно пластиковой карты? Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо. Поэтому он может действовать без открытия расчетного счета, ограничившись личным счетом и наличными платежами. Закон не обязывает индивидуального предпринимателя проводить операции через банк, если лимит по наличным расчетам не превышает 100 тысяч рублей. При этом банк на остаток средств по личному счету и выполненные платежи будет начислять проценты. Не нужно проходить процедуру открытия расчетного счета, обслуживание банковской карты значительно дешевле, чем оплата расчетного счета. Возможна оплата товара или услуги клиентам с карты на карту. Казалось бы, это выгоднее и удобнее, чем платить за обслуживание расчетного счета. Однако, недостатки такого варианта перекрывают все названные преимущества. Так, издержки при взаиморасчетах наличностью существенно превысят расходы на открытие расчетного счета. Придется тратить время на доставку наличности и внесение ее в кассу. Беспокоиться об охране денежных средств во время транспортировки. Операции с наличностью предусматривают соблюдение правил кассовой дисциплины, а это дополнительные сложности и контроль. При отсутствии расчетного счета у индивидуального предпринимателя могут быть затруднены или вообще невозможны взаиморасчеты с юридическими лицами, что в большинстве случаев повлечет утрату контрагента. Банк четко разделяет движение по текущим расчетным счетам, что регламентировано инструкцией Центрального банка. Ведение расчетного счета выгоднее для банка, соответственно в договор банковского счета заложено условия о запрете использования текущего счета в целях предпринимательской деятельности. Оплата товара или услуги на личный счет индивидуального предпринимателя является нарушением условий договора банковского счета. Это может явиться причиной блокировки карты. Причем заблокированы могут быть и другие счета индивидуального предпринимателя. Кроме того, в рамках борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, банки обязаны сообщать в правоохранительные органы о подозрительных движениях средств. Таковыми вполне могут счесть регулярные поступления на карту физлица, особенно в крупных размерах. Налоговая инспекция, в свою очередь, может счесть налогооблагаемыми все поступления на карту. Это повлечет до начисления подоходного налога и пени за несвоевременную оплату, наложение штрафа за недоимку. Индивидуальному предпринимателю придется доказывать, какая часть из этих поступлений является доходами, а какая ими не является. В зависимости от размера поступлений на личный счет индивидуального предпринимателя, признанных доходами, может наступить административная или уголовная ответственность за уклонение от налогов. Итак, предприниматель, осуществляющий взаимосчеты посредством личного счета, подвергает себя следующим рискам: Расчеты посредством личного счета могут повлечь утрату контрагентов, юридических лиц. Банк может заблокировать счета предпринимателя. У фискальных и правоохранительных органов могут возникнуть вопросы относительно выполненных транзакций соответствующими последствиями в виде административной или уголовной ответственности. Налоговая инспекция может доначислить подоходный налог и пени на все поступления на карту. В каком объеме предприниматель может распоряжаться денежными средствами на расчетном счете? Закон не разделяет личные средства индивидуального предпринимателя и его бизнеса. И на расчетном, и на личном счете индивидуальный предприниматель держит свои собственные средства. Распоряжаться ими он вправе по своему усмотрению. Доход от предпринимательской деятельности может быть использован предпринимателем без ограничений, в том числе денежные средства могут быть выведены на личную карту для любых нужд. При этом для избежания конфликта с банком на значении перевода следует указать доход от предпринимательской деятельности или просто материальная помощь. Перевод с расчетного счета в пользу третьих лиц должен производиться только в личных целях. Если же это оплата, то с нее платятся налоги. Если вы совершаете такие платежи, то должны быть готовы в любой момент объявить их цель. Перевод с расчетного счета в пользу третьих лиц должен производиться только в личных целях. Если же это оплата, то с нее платятся налоги. Если вы совершаете такие платежи, то должны быть готовы в любой момент объяснить их цель, а также прояснить отношения с получателем средств, личные, а не деловые. До выяснения этих обстоятельств банк может заблокировать карту как индивидуального предпринимателя, так и получателя средств. Перевод средств своего расчетного счета на чужие пластиковые карты в целях оплаты услуг партнеров или заработной платы своих сотрудников нежелательно. Формально это ведение предпринимательской деятельности. Переводы средств расчетного счета на пластиковые карты своим близким или на личные цели не запрещаются. Естественно, предприниматель может оплатить заработными деньгами свои покупки. Однако закон говорит о том, что расчетный счет предназначен именно для предпринимательской деятельности. Поэтому ситуация неоднозначная. Кроме того, нельзя исключать вероятности вопросов у фискальных или правоохранительных органов о целях таких операций. Заработную плату сотрудникам платить на их пластиковые карты можно, но при этом с каждого платежа будет обязательно удержан соответствующий налог. Налог на доходы физического лица, а также страховые отчисления. Мой совет. На личные цели средства лучше переводить с текущего счета. Для этого выведите сначала деньги с расчетного счета на свою пластиковую карту а затем совершайте переводы в пользу третьих лиц. Для бизнеса используйте только расчетный счет. При переводах, не имеющих отношения к предпринимательству, всегда указывайте корректное назначение платежа – перевод личных средств. Пополнение собственного расчетного счета со своей карты можно производить без рисков и ограничений. Данная операция разрешена, но злоупотреблять ее не стоит. Если будет доказано, что переведенные средства вы используете для бизнеса, с них придется заплатить налог. Приведу два примера из своей практики. Так, в одном из случаев, индивидуальный предприниматель торговал в розницу. При этом некоторые покупатели оплачивали товар электронными платежами с личной карты на карту супруги индивидуального предпринимателя. Спустя какое-то время к индивидуальному предпринимателю пришел следователь и сообщил о возбуждении уголовного дела за уклонение от налога. Опечатал склад и магазин. При оказании юридической помощи выяснилось что одним из покупателей, оплативших переводом с карты на карту, был оперативный сотрудник полиции. Оплата на личный счет индивидуального предпринимателя была зафиксирована в ходе оперативных мероприятий. Затем в рамках доследственной проверки сотрудниками полиции из банка были истребованы сведения о движении денежных средств на счетах индивидуального предпринимателя и его супруги. Сумма поступлений денежных средств за период в пределах трех финансовых лет подряд составила более 4,5 миллионов рублей. Это явилось основанием для квалификации действий индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса. К слову, при осуждении по указанной статье может быть назначено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет, а недоплаченные налоги и пени подлежат взысканию в судебном порядке. В данном случае предпринимателю Удалось избежать уголовной ответственности, воспользовавшись примечанием 3 к указанной статье. Он полностью уплатил суммы недоимки и соответствующие пени, а также сумму штрафа в соответствии с Налоговым кодексом. После чего уголовное дело в отношении него было прекращено. Кому интересно, подоходный налог от суммы 4,5 миллионов рублей составляет 585 тысяч рублей. Кроме того, для освобождения от уголовной ответственности предприниматель был вынужден оплатить рассчитанные пени и штрафы. В другом случае предприниматель оказывал гражданам посреднические услуги. Общеизвестна бюрократизация нашего общества. В отдельных случаях для оформления права заниматься профессиональной деятельностью гражданин вынужден обучаться и осуществлять сбор различных документов в местах, значительно отдаленных от места жительства. Именно в такой ситуации оказались некоторые жители Крыма после присоединения его к России. Спрос рождает предложение. Так, один из посредников осуществлял поезд желающих в Крыму, собирал у них необходимые документы, деньги и оплату за услуги. Затем направлял часть денег и документов другому посреднику, который занимался подачей документов организации приезда и проживания граждан Крыма в Ростове. Через определенный период времени указанные граждане без особых сложностей получали желаемые документы и убывали по месту жительства. Казалось бы, все должны быть довольны. Граждане прошли обучение и необходимое обследование лично и порядке. Посредники получили оплату за выполненную работу, а граждане необходимые документы. Проблемой стало то, что посредники при перечислении денежных средств использовали личные банковские карты и документально не оформляли свои правоотношения. В результате, незадолго до истечения срока исковой давности, один из посредников предъявил иск к другому о всей суммы переведенных денежных средств и процентов за незаконное пользование ими. Сумма иска составила порядка 4 миллионов рублей. Истец аргументировал свои требования невыполнением ответчикам устных обязательств. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Конечно, решение суда будет оспорено в апелляционном порядке. Готовится пакет документов, подтверждения. Оказание услуги и расходование большей части денежных средств. Этого не было сделано в суде первой инстанции. Однако при этом, в любом случае нельзя игнорировать вероятность подобного развития событий. Нельзя надеяться лишь на порядочность своего контрагента. Необходимо документально фиксировать свои предпринимательские отношения. В завершение рекомендую не полагаться на свои знания и опыт. Если вас вызывают правоохранительный орган или суд, обращайтесь к адвокату. Он обеспечит соблюдение ваших прав, поможет выстроить свою позицию по делу, посоветует, как вести себя, сформулирует необходимые вопросы и ответы, спрогнозирует развитие событий и сможет дать совет при развитии ситуации. С вами был адвокат Вячеслав Моноцков. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Ссылки на мои контакты под роликом. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Напишите в комментариях о вашем опыте и своих решениях, о возможных ошибках. Подписывайтесь на мой канал, а я отвечу на ваши вопросы. Увидимся в следующем видео. Спасибо за просмотр.